Хай, дядя Это наш канал Китайский 5 два один Хан Ю-у-а-р-и Хан а ни Сегодня мы учим китайские стихи Это известная, популярная в Китае Все ученики в школе учат А давай начнем uh, Эта стихи называется Восхождение на башню Aista 灯冠阙楼 Ai da um, Ginastia Tang Aftara 王之焕 Aha,来 Dawai za mnoi chitai Deng 冠阙楼 Tang 王之焕 Bai ry Yi shan jin Hang hë Ru hai liu Yu chiu и А что это значит? Какое значение вы знаете? Ага, uh -huh. я покажу тебе ли. Донгганчелло. Восхождение на башню Аиста. И Ишанчин. Значит, белое солнце садится за гору. Хуанхэ. Рухайлю. Жо или леги воду в море стремятся. Ю чун чен му, чтобы э, простор э, бескрайне открылся взору зору. Гэн шан, и цэн ярусом э, выше надо подняться. А здесь цэн. Описано это знание этаж, а здесь ярус, это литературный, значит, не только, значит, уровни, это тоже знание можно, наше знание, поэтому это ярус. ага, Это все. Спасибо за внимание. У нас еще много видео. Подписывайтесь на наш канал внизу. Ждем вас. Пока. <.fftie>